Приветствую всех на своем канале. Сегодня я расскажу об истории возникновения традиции отмечать Старый Новый Год. Эта традиция идет от расхождения Юлианского календаря и Григорианского, того, по которому сейчас живет практически весь мир. Старый Новый Год – это редкий исторический феномен дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей ряд стран отмечает два Нового года по старому и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе допраздновать самый любимый Праздник, ведь для многих верующих православных людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать они его могут лишь после окончания рождественского поста. Традиции эти существовали еще на Руси. Православные в ночь с 13 на 14 празднуют Маланку или Вечер Святого Василия. Традиционно готовят богатый стол. Главное блюдо на нем – щедрая кутья. Подготовку начинали накануне. Во время варки кутии проговаривались молитвы, в которых просили семейного счастья, здоровья, защиты, благополучия. Не менее важным было на столе свинина или поросенок, запеченный с кашей и пряностями. Это блюдо, как считается, должно обеспечить счастье благополучия в семье. В эти дни вспоминается Святая Мелания. С этим связаны традиции и обряды, а еще запреты на этот день. Самое главное, ни в коем случае в щедрый вечер нельзя давать или брать займу, чтобы не быть весь год в долгах. По этой же причине не рекомендуют считать мелочь экономить на угощениях для праздничного стола. Старый Новый год – загадочный, но очень яркий праздник. Его сопровождает большое количество традиций и обычаев. Некоторые из них ведут свою историю с языческих времен. Старый Новый год завершает череду праздников, знаменующих окончание одного и начала другого года. Желаю вам в чудесный загадочный праздник испытать самые яркие и волшебные чувства. Пусть ваш дом будет всегда наполнен любовью, верой, надеждой и счастьем. Пусть самые близкие люди в нужный момент всегда оказываются рядом. Пусть в доме всегда будет слышен задорный смех. А лучик надежды ласкает каждое утро, унося все проблемы и невзгоды прочь, да хранит вас Господь и Пресвятая Богородица.